Первая помощь при ушибе. Для обеспечения неподвижности на поврежденный сустав наложить повязку. Чтобы уменьшить отек и боль, к месту ушиба можно приложить пузырь со льдом или смоченное в холодной воде полотенце не более чем на 1-2 часа. Нельзя прикладывать лед непосредственно к коже. Это может привести к ее обморожению. Первая помощь при растяжении, разрыве связок. На область травмированного сустава наложить тугую повязку, а при подозрении на разрыв связок – шину из подручных средств. Затем приложить холод. Первая помощь при вывихе. При помощи фиксирующей повязки или шины закрепить пострадавшую конечность таким образом, чтобы не изменить положение вывихнутого сустава. К месту вывиха приложить холод. Вывихнутую часть следует поддерживать повязкой. Рот прикрыть платком для предотвращения попадания мельчайших инородных тел – мошка, пыль и так далее Вправлять вывихи может только специалист. Первая помощь при переломе. При переломе конечности наложить шину на два сустава, при переломе бедра на три сустава, расположенные выше и ниже перелома. При переломе костей таза пострадавшего уложить спиной на твердую поверхность, под колени и под голову поместить валики. Пострадавшего надо обязательно транспортировать к врачу.